Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. В этом видео для детей, начинающих изучать английский, за три минуты ваш ребенок выучит настоящее, простое время Present Simple и пополнит словарный запас полезными словами и фразами. Усаживайтесь поудобнее, мы отправляемся в волшебную страну обучения детей английскому языку онлайн. ILS – Your Bilingual Future Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы отправимся в путешествие в страну обычных дел. В этой стране жители встают в одно и то же время, чистят зубки, умываются, завтракают и принимаются за свои ежедневные дела. Кстати, познакомьтесь, это Сэм из страны обычных дел. Hi there, my name is Sam. Давайте послушаем и повторим, что Сэм делает каждый день. I get up at 7 am. I get up at 7 I brush, my teeth. I brush my teeth. I wash my face. I wash my face. I have breakfast. I have breakfast. I go to school. I go to school. Ребята, что сделал Сэм, чтобы рассказать о своих занятиях? I плюс действие. I Go to school. I go to school. I have breakfast. I have breakfast. I wash my face. I wash my face. Наш новый друг Сэм очень любит смотреть мультики. Хочешь вместе с ним посмотреть его самый-самый любимый мультфильм про Райли. Усаживайся поудобнее, смотри и повторяй, что Райли рассказывает о себе. А теперь давайте повторим сразу за Райли несколько раз. My name is Riley Anderson. My name is Riley Anderson. My name райли андерсон Мы совсем забыли про Сэма. Сэм, а что ты любишь? What do you like? I like football. I like Футбол. I like, ice cream. I like ice cream. I like dogs and cats. I, like dogs and cats. I like dogs and cats. У Сэма есть веселая и озорная собачка do И ленивая, ленивая кошечка Don't. Они вместе гуляют и играют вечерами во дворе. Когда Сэму что-то не нравится или он чего-то не хочет, кошечка тут же запрыгивает Сэму на колени. I don't like bees. I don't like bees. I don't like dolls. I don't like dolls. I don't want soup, I don't want, soup. I, don't want I don't want this ball, I don't want this ball. I, don't и наше действие. Как же замечательно у нас все получилось! На этом наше путешествие пока закончено. Но впереди у нас новое приключение. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мастер-класс для родителей. Узнайте, как вашему ребенку выучить английский за 4 месяца, занимаясь всего по 20 минут в день без репетиторов и зубрежки. Благодаря онлайн-школе ILS. Ваш ребенок полюбит английский и повысит знания на один уровень через простые объяснения и игру. Все подробности под этим видео. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your